Добрый день, уважаемые друзья! Меня зовут Наталья, город Сочи, Лауктино. Хочу поделиться радостной новостью. Я вот только закончила курс два дня назад. Риэлтор, профессия бизнес. И очень-очень благодарна ребятам Даше, Антону, команде всей Евразийской школы предпринимательства. Я из апреля еще смотрела видеозаписи, ролики, отзывы, вообще посещала неоднократно вебинар онлайн бесплатно. И еще в апреле зарядилась этой энергией, этими знаниями, даже записывала по тетрадке, что вообще, чему можно научиться, это так здорово. Во-первых, такой инструмент сильный, который работает, реально послушала и поняла, что там не надо. Но опять-таки была пандемия, финансовая всегда нехватка средств. И вот только-только я решилась, в мае взяла кредит и с первого июня зашла на курс. Как только дошла на курс, с первого-второго дня у меня просто появился клиент, был мой клиент личный. Я тут же через три дня заключила, заключила договор о задатке и была рада, что мой курс уже будет окуплен. То есть зайдя на курс, я получила уверенность в себе, первый. сразу попросила, те рекомендации от службы заботы, те, которые мне поддержали на разговоре, на показе, помогли заключить быстро первый свой контракт. Да? Это уже я вследу получила за квартиру. о ну, Соответственно, я начала создавать сайт. Пользовалась всеми инструментами, это здорово и классно. И для меня был вообще нонсенс, что я смогу сама сделать этот сайт, своими руками создать этот сайт. Я думала, что никогда не смогу, даже плакала. Даже... Не знаю, что со мной было, какой-то был ступор и не ступор. И желание идти вперед и научиться новому, классному инструментам, те, которые работают, мне победила и усидчивость. Благодаря всей сложной работе команды Российской школы предпринимательства и именно обратной связи Дмитрию, у меня все получилось. Я запустила сайт, запустила рекламу, получила уже первые три заявки, чем очень благодарна. Вот. это только-только начало, так как снежный ком, начинается именно с этого малого, ты получаешь уверенность в себе, ты получаешь знания бесценные, опыт получаешь, поддержку друзей. Ребята, советую всем, рискните, зайдете на курс, вы будете такие вообще, получится столько эмоций, вы узнаете всего новое, узнаете то, что ну, раньше не знали, сможете просто быть, открыть в себе агентства, понимаете? И привлечь такие же единомышленников, как, как и вы, с, так, с такими знаниями и зарабатывать много-много денег. Так что всем советую, заходите, ничего не бойтесь, только вперед. Это классные ребята, замечательная школа, у вас все получится.